На грани находится, это а никак не выходит. Но я же тоже это видел, то есть другие... просто этот шаблон создают вот эти люди, которые выходят не по зову сердца, а просто для каких-то там пиар нужд. Вот там там сохранение там электрички, там еще что-то там не знаю. То есть когда все что ты делаешь происходит не по Чему-то, так сказать, нет для кого-то, а просто вот ты это Сейчас вот ты хочешь так сделать Вот сегодня у меня было настроение, я пошел даже несмотря на то, что кроссовки вот все измазал Поговорить просто в центре города, в центре, города, в центре поля с сам с собой, да? Вот я иду разговариваю, ну что из этого меняется, ничего из этого не меняется Скорее всего это видео опять никто не посмотрит Да или я ошибусь, и посмотрит, но от этого ничего не поменяется И вы так сейчас смотрите это видео и думаете, вот какого черта, да? Я там смотрю его записи там несколько дней назад И, и, и они не совпадают с его характером, он сейчас таким веселым, да? Чего он такой веселый, то если кругом всех убивает? Сам говорю, что все веселые, а сам, сам это... это сам тут ходит такой веселый Так проблема в том, что Проблема в том, или не проблема, свойство какое-то мое характера в том, что я как-то изменяюсь в соответствии с тем, что вокруг находится и что я воспринимаю Вот сегодня я вышел в поле, мне удалось освободиться от этого потока мыслей об убийствах И вот я немного радуюсь, но на самом деле эта радость пройдет, как только домой приду, это видео там помонтирую, загружу и все, оно забудется Вот как те видео, где я бегал там, или... Летом там э, снимал, да? Все они забываются, потому что вот это действительно жестоко, она все это губит к чертовой матери. И ведь губит-то она это, я не знаю зачем, то есть мы же можем спокойно все вместе. Да, кто-то там одиночка, кто-то там ненавидит людей, но это его право ненавидеть людей, как бы. Говорить можно хоть что угодно Но мы можем что-то делать все-таки Как-то, блин, изми... изменять Я не знаю просто Слово сплин здесь реально так и работает То есть я не знаю, что делать Мне уже лень просто даже Вот штатив взять Я просто рукой вот держу эту камеру У уже ле... правый устал Теперь левый держу вот Держу эту камеру левой рукой И все, и снимаю какую-то фигню опять вот, это получается третий этап моих мыслей закончен сейчас еще что-нибудь скажу так вот так вот камеру надо поправить вот возможно так смотри -ка. нельзя снять в, в обратку но если бы вы видели как она висит это было бы интересно она на ветке висит и качается так вот интересный эффект Такая вообще вывод возможно видимо раз я сделал возможно Здесь не грохнется когда я записывать буду ну, даже если грохнется особо не будет разницы так вот раз это посмертное видео типа потому что я люблю снимать посмертные видео они какие-то прикольные получаются надо наверное, сказать что вообще я собираюсь делать а я не знаю что я собираюсь делать, потому что я уже Делаю просто все по наитию, да? Сегодня вот пришло в голову что-то написать, я написал. То есть я просто жду, когда меня прикончат, но меня не прикончивают, не Это больно, ребята, это больно. Когда вы что-то ждете очень сильно, это не происходит, это больно. Вроде всякие животные инстинкты, да, когда хочется, так, так сказать, девушку так. Это, блин, напрягает, вот реально жестко. Я не понимаю, как это работает. Но, видимо, когда тебе 29 лет и у тебя этого не было, то это как-то очень жестко работает с мозгом. То есть он что-то вообще как-то начинает шалить по-жесткому. Очень, очень сильно шалить просто. И главное, что если 10 лет назад меня взять, то там я намного себя более, как это сказать... Понятно, чувствовал. Сейчас я не понимаю, что со мной происходит, и это тяжело. Ну ладно, давайте не обо мне вообще поговорим, У нас сегодня такой солнечный день, а просто поговорим, поговорим о жизни вообще. Что это такое? Что такое жизнь? Вот я жил в детстве, вот я жил в подросточстве если такое слово есть, вот оживу сейчас, да, вот я изучил много всего, да, прочитал кучу книг, прослушал кучу видео, музыки наслушался кучу, сошел с ума даже, полюбил, возненавидел, да, что еще там, вот, Прошлым летом я все испытал в прошлом году. Не знаю, что еще там можно испытать. Если что-то не испытал, я только, может быть, какие-нибудь пытки особо жесткие. Но мне кажется, та пытка, которую я испытал, она была самая жесткая вообще, которая может быть. Даже если это не физическое, так скажем. Да там и физические были тем... Так жизнь, что это такое, черт побери. Но через 30 лет я буду эту запись слушать, если выживу. То что я скажу себе, да, то есть... Вот и прошло еще 30 лет, окей, ты там еще что-то посмотрел, вот у тебя там еще там 5 миллиардов добавилось на счету, да? Такого никогда не будет, поверьте мне. Я сейчас больше трачу, и всегда буду это делать. Я не дам себе стать богатым. Не-не-не, не-не-не, ребята. Вот чтобы променять вот такое вот опустошение посреди поля на богатство это я не сделаю никогда это я не сделаю никогда я даже специально это запишу на это видео если выживу буду его смотреть и слушать это и еще раз слушать и никогда не стану богатым никогда не хочу я быть этим богатым чертовым блин вот и все вот вам вот вам жизнь да То есть. Я вообще уже не знаю даже, о чем рассуждать, потому что я уже типа все сказал, что я хотел сказать. Но ничего не происходит со мной, да? Видимо, я жду ответа от Эну, если от нее что-то будет дельное, которое сможет меня спасти. Возможно, это будет хорошо. А если не сможет, то, возможно, я пойду дальше в своем сумасшествии, и там уже непонятно, что со мной произойдет. Вот так буду по кругу ходить до конца жизни, да? Говорить, говорить, а эти СМИ будут там писать, писать, а эти Венедиктовы будут там говорить, говорить, какой-то чушек, чушь, чушь, да? Да, потом кто-то там скажет, типа, «Ну, ну все, давай, типа, мы тебя заметили, иди, на, иди нам поговори что-то, а что я вам буду говорить, ребята, ё -моё! Все сказано в интернете, все в книжках уже давно написано. Лев Николаевич Толстой, 1891 год. Написал, заморочился, сходил на эту чертову ферму и посмотрел. Так вы повторите его путь хотя бы, этого мудрого человека. Сходите, посмотрите, как убивают животное. Вот он это сделал. Написал все, описал конкретно. Первый шаг, ну... Ну, просто распространите это. Это же не его пиар, это же он от души писал. Нет давайте мы будем в школе изучать черту войну и мир, да, которую я слава богу не прочитал я все думал, почему я не прочитал ее, ё-моё все говорят, война и мир, война и мир, почему ты не читаешь даже где-то там еще написал, что я прочитаю, но так и не прочитал и вот, о чудо, о, -о, о гений, я спустя много лет обнаружил, что сам писал, сам писал в своем дневнике что война и мир это блин, цветочки по сравнению с тем, что он сделал потом что это просто как бы предварительный этап, что все важное потом но нет, эти, не знаю, как их назвать, ограниченные, они просто берут то, что им нужно, да, всовывают это в детские головы, и потом вот эти дети превращаются вот, в, вот в таких людей, да, которые ничего не понимают, что происходит вокруг. Потому что, чтобы понять, что происходит вокруг, нужно обладать некоторой способностью эту информацию фильтровать. А нам с детства, как это, прививаю способность, что типа есть какая-то вот важная информация, там вот эти вот столбы там, э, которые нам сказали, вот это, вот это, вот это, а вот все, что за этим находится, это несущественно. Но на самом-то деле э, существенно вся информация вообще, которая есть. А то, что в школе дают, это просто создают вот этот общий какой-то фон. Вот этот общий фон, он преследует всех, каждый сколько, сколько мы живем, столько он и преследует. Получается, да. Вот я просто б... не знаю даже чем. Мне просто здесь так хорошо посреди поля, что я даже не знаю, как мне шею выговаривать, чтобы не, не смотрелся это, что я подражаю кому-то, да? Вот реально Прошло там с того момента, как я записывал запись ту. Зимой, да? Сколько несколько много месяцев уже полгода, скоро будет, да? Так вот самый лучший день, который с того момента был со мной, так это вот этот день, да? Когда я вот один посреди поля нахожусь, вот там камера на веточке болтается, непонятно как запишется, но мне вообще по, по буков да? то, да? Вот я счастлив, вот вот этот момент. Я счастлив просто потому, что я существую вот в данный момент, что я могу сделать эту запись, хотя уже давно должен лежать где-то там в земле, видимо, да, я уже должен закопать туда. Но не делают вот это. И мне такое чувство, что не хотят, чтобы я реально оратором каким-то вырос, да? Вот я же сейчас э, уже на каком этапе нахожусь. Я уже, мне уже не страшно, например, выходить там, с плакатом стоять. Я уже не боюсь толпы, да. Э, то есть вы сами воспитываете человека, я не понимаю, который потом выйдет и будет вам, блин, этим лидером чертовым, которых я просто ненавижу. Понимаете, каких ненавижу, просто не могу терпеть их. Вы хотите, чтобы я им стал. А вот вышел и начал э, стихами там, или уверенной речью, как эти политики, говорить, вот это так, а вот это не так, вот это так, и а вот это не так. Так я это буду делать сейчас, да? Вы же доведете меня? Что там там сказал? Резать себя буду? Да, буду резать себя. Еще что-то там буду делать, потому что я просто не могу жить в этом дерьме, да? Когда убивают все. Но я не хочу быть этим политиком, я хочу, чтобы каждый... По чуть-чуть сначала, вот будет сложно, но хотя бы сам посмотрел это, потому что вся информация-то есть. И я вижу, что я дошел до этой информации самостоятельно. Гарри Юровский, я его самостоятельно нашел. Вегетарианство я его самостоятельно в 20 лет нашел. Просто через фильм, да, это приводит человека, когда он начинает по ним пытаться найти ответ, зачем он тут существует, его к этому приводят. Вы понимаете, мысль мою глобальную, Не нужны политики, не нужны эти чертовы новости, которые каждый день забивают голову ненужной хренью, потому что они меня забивали, забивали меня с пути очень долгое время, и они очень тормозят эти новости, и они неимоверно тормозят, просто на столетия, на тысячелетия тормозят, да, эти новости. Если раньше там это просто делалось так, что типа не было прессы и так далее, просто в, в армии это дело гасилось. То есть сейчас эта армия уже не, не работает с такими людьми, да, которые уже более-менее понимают, что происходит. Вот их сейчас гасят вот этими, вот этой прессой, да. Ну, черт побери, это ничего не нужно, это ничего не нужно. Я вижу сейчас всю свою жизнь, от начала и до конца, не нужны эти новости, не нужна эта пресса. Каждый занимается своим делом. Военачальники воюют, да? Охранители границ охраняют границы. Зачем про это рассказывать? Зачем говорить про эти войны? Зачем вообще эти войны нужны, да? То есть, вся информация добрая, она вся уже есть. Просто нужно найти вот эту точку входа, Точку, за которую зацепиться, и все. Но я не знаю, как так происходит. Я вижу, что все, все, все, всю эту информацию, которая ну, достаточно такая позитивная, и так далее, ее там пытаются потом подводить по какие-то границы, там создают вот эти всякие центры медитации, не знаю, да. Вот, типа, там, через медитацию ты себя познаешь, там, ой ой, -ой ты такой-то такой, секой станешь, вообще супер супер -пупер. Вот эти создаются, приходят эти учителя, да, там, э, кто там учителя там, Оша и так далее. Но Оша это уже сильно, вот, маленькие учителя там, да, на группки делятся, вот, учитель там, йога, о, вот, или еще кто-то там, и он там мудрые мысли говорит, и эти сидят вокруг него и слушают, но нахрена вы это слушаете-то. Ну ладно, окей, я тоже слушал. Но вы же взрослые люди, не знаю, вас, вам там уже больше 30, наверное. Когда-то же нужно понять, что вы всю жизнь это не будете слушать, да? Вам нужно как-то найти понятие само, самостоятельно, как-то дойти, найти самого себя самостоятельно, без этих учителей чертовых. Почему это не? Почему я один до этого дошел? Я не понимаю. Может еще кто-то дошел? <смех> Крикните, не знаю, там <смех> что-нибудь сделайте, чтобы я вас увидел. И мне уже реально тут одному скучно с тобой разговаривать, да? Сделайте что-нибудь, не знаю. Тоже видео какое-нибудь такое запишите, чтобы я вас увидел. Я вас найду по-любому. <смех> если, если вообще буду в интернете что-то больше искать, мне уже там больше неинтересно скоро будет в этом интернете, честно говоря. Так что я вам, какую мысль-то я пытаюсь донести? А мысль, она очень простая, очень банальная, но, блин, очень важная. Если раньше писатель, например, Толстой, чтобы понять вот эту мысль первой ступени, ему нужно было бы вот эту книгу найти, вот эту, там не было интернета, вы поймите это головой своей, не было интернета. Вот эти писатели, вот эти мудрые философы, да, Шопенгауэр, еще кто-то, чтобы им дойти до важной мысли, им нужно было прочитать кучу книг. В этих кучу книгах найти вот эти важные места. Сейчас все проиндексировано очень. Большинство этих книг, эти мысли, они просто, они находятся вот прямо вот. Ты заходишь и видишь их, да. То есть, но ты их не можешь понять, пока ты себя не познал. Вот в чем прикол-то. Хоть ты сколько слушаешь этих учителей, хоть ты, хоть ты сколько слушаешь этих просвещенных людей, монахов, еще кто-то там, как они себя называют, да? Хоть ты сколько пытаешься через них понять, ты не поймешь себя через них, ты так и умрешь, не понявший себя. Просто умрешь и все. Или вот создашь будешь крутиться вот в этой группе, которые типа понимают, да, там, и, и, и эти же вот маленькие группки от христианства, отделившиеся. Это же то же самое, да, то есть это не просто вокруг себя создали некоторые группки небольшие, там есть учителя авторитетные и все. И вот они друг другу там убеждают, что мы там типа знаем Бога, там, мы там его нашли и поклоняемся ему. Но черт побери, так это не работает сейчас, ребята. Другой век. Нужно себя уметь как-то, не знаю, стимулировать к познанию самого себя. Черт побери, как же это просто все, но ну, как это трудно объяснить самому себе даже. Почему я себя так сегодня хорошо чувствую? Я не могу объяснить это, понимаете? 12 мая 2019-го, что сегодня за день такой? Напишите мне, что с вами произошло 12 мая, я не понимаю. Такой день, короче, который очень сильно я себя хорошо чувствую. Такое редко бывает вообще чудо. Обычно мне вообще тяжело. Может быть, мне вообще нужно просто тупо с самим собой ходить разговаривать, потому что в интернет выкладывать, и будет это будет уже намного более эффективнее, чем вот сейчас я пишу что-то, вам смотрю. Пишу, смотрю, пишу, смотрю, сам собой, пишу, смотрю. Никто ничего не понимает, да? Что он делает, что этот пацанчик хочет вообще, да? Чего он так страдает от этих животных? Непонятно. А может я буду вот так вот ходить разговаривать посреди поля? Это что-то поменяет, черт побери. И эту птицы фабрику пермскую наконец-то закроют, не знаю. Моя глупая надежда исполнится когда-нибудь. Ладно, на сегодня не хватит моих рассуждений на эту тему, дальше я пошел обратно, еще что-нибудь запишу уже на обратном пути Что-то сегодня уже раз, разогрел, разогрелся немножко Зато вот камера покачалась на ветке, я даже, даже сломал, одну веточку не брошу, мне жалко в деревце, но от этого не погибнет точно И я хотел бы донести очень, очень важную мысль. Просто настолько важную мысль, что я даже слово «очень» выговорил очень громко. Не нужно делать контент для кого-то. Это, это просто тупиковый путь. Просто тупиковый путь. Если не умеете писать стихи, пишите, как умеете. Если не умеете снимать видео, снимайте, как умеете. Если не умеете петь... Пойте, как умеете, вы не понимаете, что смысл не в том, чтобы как-то красиво петь, как вот та певица или тот певец, который там на эстраде или еще где-то крутит. Смысл в том, что когда ты начинаешь творить в любом виде творчество, проявлять свое да для себя, то со временем ты начнешь видеть связь. Это всегда так происходит, это 100%, я это 100% уверен. Просто очень многие, это, очень многие начинают это, а потом скатываются вот в эту общую массу, да? Потому что не видят, что, типа, вот это, вот это доходит, ну, типа, вот это вот популярно, вот это не популярно. Но раз это не популярно, мы, мы не будем это делать, то есть будем просто подстраиваться под общую картину, чтобы просто у нас деньги были. Но это тупиковый путь. Это тупиковый путь. Нужно делать именно то, что ты хочешь делать для себя. Вот ты... Сам для себя увидишь, что вот сейчас ты хочешь, например, нарисовать какую-то картину. Ты нарисовал там какие-то калякали. Но через 10 лет ты нарисуешь офигенскую картину, да. И ты поймешь, что вот, вот этот мазок на этой картине, он возможен стал только потому, что ты 10 лет назад сделал вот эту кляксу. Вот как это работает, друзья. Это работает очень просто. Когда ты делаешь это для себя, то. Ты сам на себя потом со временем смотришь, вот когда появилась вот эта способ возможность э видеть свои результаты творчества, сохранять на ну, вот эти цифровые носители, вот мне кажется, тогда начался вот этот экспоненциальный рост понимания человека, просто сейчас это единицы, так скажем, в общем, море, океане так, а со временем это должны быть уже не единицы, а сам океан, да, то есть Неважно, что ты сегодня можешь сказать, говоришь как-то, мямлишь, да, там, или э, не можешь сказать, рот открыть. Это не имеет значения. Даже если это выглядит смешно, то просто это как бы это ты сейчас. Но ты потом смотришь на себя через год там или через, через два года и понимаешь, что вот без этого начала не было бы дальше ничего. Не было бы вот этой картины без этого мазка. Не было бы вот этого стихотворения без того, что ты не начал вот эту первую строчку, или не сделал вот это странное стихотворение 10 лет назад, не написал просто потому, что тебе хотелось его написать, да? Или не сочинил вот эту музыку и не спел ее, потому что тебе просто это хотелось спеть. У тебя никто это не заставлял делать, у тебя просто это по велению души произошло. Вот как выглядит творчество. Но не, не, для, не создано для того, чтобы с этого деньги иметь. А если кто-то имеет с этого деньги. Но при этом у него получается делать все-таки не смотреть. Хотя мне кажется это сложно, но я знаю способ, поделюсь. Способ это не смотреть ни на лайки, ни на, на просмотры, ни на что. Я просто тупо с помощью у блока заблокировал все просмотры, все лайки и так далее. То есть ты просто создаешь творчество и размещаешь его. Просто создаешь и размещаешь. Ты можешь даже его не размещать, вот как я эту запись сразу, да, но это уже начинает влиять на твою жизнь Особенно, когда ты пересматриваешь и понимаешь, и выводишь некоторые мысли, а потом, особенно, когда ты через некоторое время, возможно через несколько месяцев Возвращаешься, смотришь и видишь, что у тебя в жизни произошло именно то, о чем ты говорил, да то или ты там создал какое-то музыкальное произведение, а потом возвращаешься к вот к этой демо-записи или там просто какой-то неудачной записи и видишь, что черт побери, а вот именно из этой неудачной записи и родилась вот эта удачная. Вот так это работает, да? То есть удачное, неудачное, это все относительные понятия. Если, если все в мире были бы тупыми, тогда бы и вот это понятие умного оно было другое, чем сейчас, да? То есть нет тупых и умных Просто каждый находится на каком-то своем уровне И большинство почему-то пытаются обмануться в том, что если они будут, например, читать умные книжки То они от этого умные станут Но вы не, останете, не станете от этого, от этого умными Если бы это такое возможно было, тут бы у нас было, были все умные конкретно Ведь то, что там написано в книжках или сделано в, в, в, в песнях это в большинстве случаев уже продукт того, что в человеке есть, да? Вы понимаете этот, эту мысль глубокую? Вы, вы читаете уже то и видите то, что человек уже имеет в себе. А если вы это не имеете в себе, вы это просто иллюзорно себе приписываете, вот и все. Вот я там стою перед картиной, и о, я тут понимаю, что вот это, это. Или я там ценитель музыки, но это ничего не значит. Это ничего не значит. У вас своя собственная музыка, которую вы можете развивать вообще спокойно в дан, вот веке Вот сейчас, вот, когда все доступно, там камера на смартфоне, она же у всех доступна. Там, не знаю, напечатать что-то в интернете, это же у всех доступно, вести свой дневник, это же всем доступно, да. Если посмотреть внимательно, то можно понять, что очень многие люди, если не большинство, мне кажется, большинство, тех, которые сейчас вот на слуху находятся, да, они все это делали, они все ввели дневники, там еще записи какие-то делали, потому что так работает процесс мышления так выстраиваются связи не в... вначале просто для самого себя, чтобы понять кто ты есть ведь то, что я сделал до этого, и там вы можете найти в интернете, это же сделано именно так то есть теперь я просто вижу себя насквозь я вижу, что я не есть какой-то злой, я не есть какой-то добрый я вижу, что вот здесь я могу быть, например, очень эмоциональным, а здесь наоборот, здесь я могу очень добрым быть, а здесь злым, здесь я могу кого-то корить, а здесь любить, понимаете? Это все в человеке находится одновременно. И очень глубокое заблуждение думать, что это как бы что нужно показывать себя только с какой-то одной стороны, да? То есть. Вот ты надел очки, вот эту бандану, и сейчас ты можешь типа представить, что ты такой крутой, И сейчас разуждать, да. Ну что, сейчас я порассуждаю о чем-нибудь очень интересном, да, давайте послушаем. То есть вот, вот такой образ вокруг себя создавать какого-то сверхчеловека. Это просто тупо, глупо, глупо, глупо люди, глупо. Это все будет разрушено. Все вот эти вот звезды, которые таким образом себя ставят, это все будет просто похерено. И на помойку унесено через, через 100 там 300 лет, не знаю Ну, короче, в рамках бесконечности это ничего не, ва не важно Вот, посмотри на птицу, она не кривляется Ты посмотри, она живет Вот ей сегодня голодно, она бегает ищет еду А не голодно, она поет или ищет другую птицу, да Вот как это работает, это просто, очень просто работает Просто кто-то или что-то, или хрен знает что, с самого детства нас заставляет соперничать, всякие спорткиады и так далее. Я не говорю, что это не нужно, я просто говорю, что не говорится вообще, зачем это делается, да. Вот этот соревнование, вот эти все, они не для того, чтобы соревноваться, они для того, чтобы просто найти себя вот в этой толпе, да, но... Вот эти эгоизм он побеждает в итоге, и ребенок вырастает, это гипертрофируется вот эти всякие типы, там, я самый важный, и слушайте только меня, да? А потом вот эти вот, которые забираются повыше и начинают говорить, что, кому делать, да? Да никому ничего не делать. Хочешь, вот ты идешь по полю, тебя никто не остановит. А мы тебя остановим, мы тебя запрям в тюрьме. Ну окей, заприте меня в тюрьме, я буду там находиться так же живым, как и здесь, да? То разница-то в чем? Просто если ты понимаешь себя, то тебе, не оби... то тебе внешние обстоятельства просто э раскрывают твою вну... твои внутренние ощущения и все.